Система управления для танков «Армата» — уникальная технология, позволяет маневрировать на ограниченном пространстве и вести прицельный огонь. Создана курскими инженерами и собирается на заводе «Авиаавтоматика» имени Тарасова. Ни один из самолетов и вертолетов, ныне эксплуатирующихся в военно-космических силах, не поднимется в воздух без продукции нашего производства. Система управления оружием, истребителей и боевых вертолетов. Накопители полетных данных, военных и гражданских самолетов. Сделано в Курской области.